Всем привет, ребята, с вами я, Суперпро в игре World of Lanks И сегодня со мной Ксения Ник Ксюш, поприветствуйся Здравствуйте Да, сегодня мы решили вместе с ней покатать возводим да. В новый режим Так Собственно, вот я, как видите, уже вышел на крайслере, и тут уже начинается жесткое месиво, как вы можете заметить. Но это может еще не самое жесткое. Бывало и жестче, но я еще не играл в этот режим ни разу. Вот сегодня нашел время. Офигеть! Критический урон. Кто бы мог подумать? Так. Ну, сейчас будем стараться с каждым разом набивать все больше. Тут же от урона все зависит, да. А украй ли раз пробитием так себе, если честно, поэтому. Блин, а вот меня зато уже пробили. Блин, они, сука, так стали, что их не пробьешь. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Надеюсь, все получится. Так, давайте вот так аккуратно выкатываемся. Да блин, да куда тебя пробить-то? О! Что-то пошло более менее Так, сейчас вроде там еще вроде, может, по картоне будет. Может сейчас... Такой молчаливый бой получается. КВ-5 убили. Так. Может сейчас СЛТ-432 разберем? Зачем он сюда приехал, интересно, это непонятно. Так, 100... 112 еще здесь. Так. Ну-ка, сейчас смогу выцелить ключок, Нет. Не пробил. Как так? Так, ну что ж, давайте попробуем разобраться с вот этим 112. -м. Там к нему уже едут гости. У нас да, зря я так. Чего? Я, блин, не пробил его в зеленую. А, бывает так. Страшно. Ой, все, меня валить. Так, сейчас надо бы стать в безопасное место, чтобы прибавить громкость, Ксюша. Так, ну-ка, громкость голоса игроков вот так поставлю на 80. Применить, окей. Все, и сейчас, надеюсь, нормально будет слышно. И сейчас я уже смогу хоть что-то нанести по-человечески. Так, давайте двигаем. Давай. Мы, кстати, еще не пробовали ничего захватывать. Да. Как я уже сказал, я еще в этот режим не играл вообще. Но сейчас постараемся что-нибудь полезное сделать для команды. Да. Ну и, конечно же, не дать, чтобы... Ксюшу убили, так, хренась, он пронесся, блин, за скоростью света, блин, <laughs> он что хочет, чтобы я не попал по нему? Так, как они так попадают по мне, ну блин, все, ну вот вроде проехал, но только, блин, на размен был ужаснейший, я им 0, а они мне дофига, вы издеваетесь, вы хотите сказать, что я и его не пробил тоже? Что я сегодня всех не пробиваю? да надо это... дамаг, дамаг. Я уже второй л... раз ЛТшника не пробиваю, блин. Бывает. Вот может попадать. попадать. Ну вот, хотя бы 50 ТП пробил прототипа. Так. вот ну его там жопу подожгли. Так. А теперь по тебе давай шмальнем, блин, я его не пробил. Так, аккуратно, сейчас лучше мне не выкатываться. Все, вот он сделал размен, сейчас давайте по нему. Ага. Вот. Хотя бы туда я смог пробить. Так, еще одно нормальное пробитие, и уже косарь будет. Давайте, ребята, жмем. А то у меня до этого все никак не получалось урон нанести вообще. Сейчас вроде что-то стало получаться. Так, может сейчас по нему? На, отлично. Косарь 200 уже есть. Так, сейчас давайте возрождаемся, и... И снова сделаем доброе дело. Так как тут снаряды бесконечные, я сразу же поставил голду, еще учитывая то, что у, этот, у Крайслера вообще фиговое пробитие. Да. Давайте едем. Так. что их там не видно. Давайте едем туда. Да. Так, кстати, я только не понял, мы захватили А или нет? Что-то мне не очень понятно. Она захвачена или нет? Я просто, я еще не... не играл толком. Вот сейчас первый раз играю первый бой. Но... И не знаю, как тут что обозначается. Захвачена зона А или нет? Так, давай сейчас поможем этому 122 разобраться с Бизоном. Потом уже будем захватывать так ну, сейчас надо отомстить этому ЛТ 432 а то я его пробить не мог долгое время на вот сейчас зато сейчас хотя бы я его пробил, этого дебилы так давайте сейчас блин сколько по мне стреляют все я его убил отлично первый фраг у ксюша уже блин шесть 6 фрагов у меня только первый сейчас появился. Дали, какой я крутой, правда? Это вот только мой первый фраг, когда уже сами видите, сколько тут урона понастреляли. Так. Кстати, забыл вам сказать. В последнее время очень много работы, поэтому... Ну, в том числе и на выходных, поэтому вообще очень редко сейчас покажу, что буду стримить там видео снимать сейчас намного реже вы меня будете видеть на канале но ждите всегда так скажем как говорится да блин что у меня запинговало фу вроде отлагало так давайте сейчас так сейчас нужно аккуратно поступать с этим бизоном, один выстрел, у меня хана у меня 2 хп блин блин я промазал. Так, кто у нас там еще желающий? дамага чуть-чуть не хватает. Две минуты, ребята! Так. Да блин, ну ты еще лучше встать не мог, блин? Да подвинь ты свой зад обратно, блин, дебил! Я из-за тебя не попал по врагу, придурочный! Блин. Ну блин, ну чё ты как так то стоишь-то, мешаешь мне стрелять, дебил. А вот сейчас я заря так выстрелил с автоприцела, глупо, когда он был в движении. А вот сейчас ему нужно в прямо фигачить. Серьезно, всего лишь постановка на гусеницу, ну ладно, фиг. Вот, зарвали тебе боеукладку 122ТМ, так тебе и надо мне. Нечего мне тут загораживать. А то я, блин, из-за него ничего не видел. Просто я из-за него попал, блин, по нему, а не по врагу. Так, откат... Фух, вот это повезло. Я успел откатиться обратно, и он промахнулся. Так, получай. Отлично, 2к уже есть. Ксюша, естественно, намного профессиональнее меня играет, но она и, сад... и больше меня играет, конечно. Так, вот. У меня только два фрага пока что. Я представляю, сколько там сейчас 1000 урона у Ксюши, когда у меня всего лишь там 2к. Так, ну все зависит от нас тут, будем дюпать урон, соответственно будем побеждать. Будем сливать по урону почти на 10 тысяч, как сейчас, то соответственно мы будем проигрывать. Не, ну у нас есть еще, конечно, вариант захватывать зоны, но это малая возможность. В любом случае, чтобы захватить хотя бы какую-то зону, нужно сражаться. То есть тут как бы, даже если выиграть захватом суммы, тут от сражения не уйти. Придется стрелять, стреляться. Так, так, снимаем с автоприцела и сейчас нормально попробуем. Так, он на кого смотрит? На меня? Ага, он отвлекся на того. Давайте выкатываемся и в НЛД. Откатываемся теперь. Фух, видите, как тут все надо рассчитывать. Если бы он смотрел в мою сторону, мне бы выкатываться был вообще не вариант. Он бы меня ваншотнул бы да прикончил сразу на месте. А так... блин, Ну да, мы проиграли. Получилось так себе. Ну что ж, ребята, мы продолжаем. Одного созводника мы, так скажем, потеряли в честном бою. Поэтому сейчас я вместе с Ксюшей играю уже без того, который с нами был. На. И тут, как видите, карта такая, ночная. Фары я, к сожалению, включить не могу. На. Тут еще, блин, совы что-то воют, блин. Короче, ужасно... Ой, не ужасная, а такая страшная атмосфера. На. А главное, взрослая такая, правда? Нам-то только сейчас в лесу гулять и стреляться. Поэтому... Давайте едем. Надеюсь, сейчас у нас удастся затащить прошлую катку. Мы слили. Да. На. Так, давайте сейчас сразу поедем. Главное, не бояться умереть, потому что этот... Э, потому что надо помнить о том, что тут возрождение и снаряды бесконечные. На. И не забывать о том, что можно захватывать эти зоны. Так, сейчас... Так, тут не попасть никак. Да? Я, кстати, эту карту узнал-то не сразу. Я не сразу понял, что это студент из-за того, что тут ночью все вот так украшено по-Хэллоуински. Но сейчас на меня дошло. Я смотрю, какая то местность такая знакомая. Да, вроде бы я тут когда-то играл в рандоме. Так, отлично. С первого раза смог пробить. А теперь откатываемся на ну, Лев, Ну ты дебил что ли, блин. Подвинь свой зад. Блин. Я представляю, в реальности он там задом вообще парковаться не умеет по зеркалам. Если он в игре так, блин, мешает всем, так э, в реальности ему вообще-то нечего делать. Там он, блин, э, еще две машины смогу, не смогут встать, блин, как только он припаркуется. Потому что он все займет своим задом. Да. Так. Вот сейчас, как видите, я промахнулся Но зато, что меня радует Это вот то, что я два раза смог пробить Вообще спокойно С первого раза я смог пробить два раза На Крайслере это редкий случай Вот, даже сейчас смог пробить и третьего Потому что пробитие довольно слабое Но сейчас тут снаряды бесконечные И за голду минусоваться не будет Можно тупо настреливать Сразу ставить голду Вообще не заморачиваться Просто вот голда и все, и хреначишь Мне даже просто канал нуба вот этот олег он как-то говорил то что тут э, все на голде играют в этом режиме я сначала не понимал почему а теперь понимаю потому что тут вот такая халява да. так что-то тут у меня ничего не получается давайте вернемся вот на эту позицию хрена себе, у, у из 6 че жопа блин, не сгорела да. так и сейчас давайте пробуем блин я из-за выстрела ничего не увидел так гусеница сбитая сейчас она восстановится так ну давай перезаряжайте бах ну чё тупишь блин. бесит когда сбивают снова и снова блин, каждый раз так Ну, Лев, ну ты-то куда лезешь своими 82 хп, блин? Критический урон, круто. Я рассчитывал сейчас хотя бы 300 нанести. Так. Ну все, У ПТшки забомбила, она пошла в нападение. Ну, зря все-таки он пошел первым, лучше бы он в конце шел, блин. А то мешает всем проехать, сам поджегся, сам остановился, все, никому не пройти не проехать. Ну Да, я тортала не пробью Так, давайте сейчас проскакиваем, Пока есть возможность И мочим вот этого гада Так, все, я его убил Я, так скажем, его успел забрать вместе с собой Так, все Теперь поехали дальше да. Тут мы опять же проигрываем Но уже не так намного, как в прошлой катке В прошлой катке мы там вообще на 10к, блин урона сливали. Сейчас мы как бы намного ближе к победе. И есть как бы на нее шанс. А там шанса близко не было. Там мы просто сливались из-за этих мудаков, блин. Да. Да. Ну, конечно же, самая полезная в команде это Ксения Ник. Да. Тут не поспоришь, как Поэтому давайте сейчас пытаемся Черт, ну нахрена ты, блин, так встаешь? Дебил, что ли, под пушку мне лезет? Вот если бы стрельбу по союзникам не убрали, раньше же она была разрешена. Вот я бы ему башню бы и снес нахрен, если пробил бы, конечно. Ну, но... сами понимаете, о чем я лично Уничтожил этого тортала, которого сначала не мог пробить. Теперь могу. <с> Капец, эту бедную ПТшку уже второй раз поджигают. Ее как бы жизнь ничему не учит. <с> Вы понимаете, жизнь игрока ничему не учит. Его уже второй раз просто поджигают, и он продолжает лететь. Да подвинь ты свой зад, блин! Идиотина. Ты глупо или что-то, а? Уйди. К черту. Конечно, давно я так не бомбил. Но я вот всего лишь, казалось бы, второй раз сейчас играю в этот режим. Новый для меня. Но и то вот так, как видите, могу бомбить. Так, все, откатываемся. Ну тут, как видите, у меня сейчас с пробитием стало лучше получаться. Не попал. Ну, потому что там. Не свелся немного. Блин, как он так проехал? Там что мешает попасть из-за выстрелов? Это плохо видно. Хрена себе, с ума СМ, Что, в нападении решил идти? Сейчас я ему покажу, кто тут... Кто тут, сука, главный. ну Ну, суд ты куда опять лезешь? Тебя снова жизни ничему не учит? Хочешь, чтобы тебя третий раз подожгли? Блин. А? а? Блин! подожгли, жопа горит потушите, потушите фу, фу, фу. так, все, потушил так, ну ничего я с лучшего смогу возродиться так, все, сейчас возражусь и уже буду с полными хп так, сейчас съедем Надеюсь, уже сейчас получше, будет. О, а сейчас мы засливались еще сильнее. Тут, блин, разница почти в 20 тысяч, блин. До этого я же еще в начале боя нахваливал. Говорил то, что этот.. что они выигрывают совсем не намного, там разница небольшая, у нас есть шансы на победу. А хер там, блин, у нас шансов на победу нет вообще. Тут они просто выносят по урону, как-то разбирают. Так, как вообще? Это вот все из-за, блин, вот это вот. И 152К, льва, и вот это вот, как вот она. 122Т. Вот из-за этих мудаков, блин, все сливаем как бы. Да. Обидно всегда сливать из-за кого-то, чем из-за себя. Ладно, когда ты совершаешь ошибку, но когда кто-то тебя подводит, это всегда еще больше мы нужно. На этом, ребята, мы с вами будем заканчивать. Кому понравилась эта серия, подписывайтесь на мой канал, на канал Ксении Ник. Ссылку на ее канал я оставлю в описании. И всем пока, ребята. Давай, удачки.